во всем друзья наконец-то я выскочил на реку на кубань давно не был уже конец лета собаки лают. уже конец лета я вот все-таки решился все было не до этого были другие идеи другие рыбалки кубань как всегда преподносит сюрпризы уровень в этом году воды очень высокий. уже конец августа а уровень воды, как в том году, в начале лета, довольно высокий. Поэтому, что как будет предсказать, вообще невозможно. Такая вот интересная у нас Кубань. За много лет рыбалки, я, наверное, ни разу не было, чтобы в одно и то же время, лет за пять, чтобы в одно и то же время уровень был воды совершенно одинаковый в определенное время года как-то вот так поэтому будем стараться ловить рыбу в первую очередь буду рассчитывать на донную рыбу густера подлещик рыбец карась что будет сказать не могу рыбаков много что-то кто-то закидывает пока не видел что кто-то чего-то поймал поэтому пока предсказать ничего не могу отчеты видел с водоема сильно противоречивые у кого-то густо, у кого-то пусто вот так оно и должно быть в нашем районе Если густера живет то подлещик у нас приходящий мелкий подлещик не это более а крупные особи от 300 грамм и выше они поднимаются с Азова и здесь останавливаются и где вот эта вот стая сейчас никто предсказать не может если ты будешь ловить в районе этой стаи ты подловишь если не будешь то можешь пролететь вообще без улова пусть эта стая перемещается так что друзья пробуем погнали Друзья, прикормку буду делать тяжелую. У меня с собой две пачки. Лещ черный. И шоколад-маколад. Ни разу еще не брал эту прикормку. Решил попробовать. Мне интересно в первую очередь запах ее ни разу я не брал сейчас буду изучать чем пахнет да запах шоколада шикарный запах шоколада прикормка мелкая светло-коричневая с крупными частичками вот в такой смеси буду ловить черная прикормка отдает немножко запахом хлеба особенно в замешанном виде и здесь запах шоколада М -м, вот такой запах думал что добавится сюда до мидии, не хочу добавлять не буду арому мидии добавлять, хочу положить именно этим запахом попробовать, посмотреть в чистом варианте что получится Не нужен тяжелый состав, чтобы прикормка меньше полила, чтобы на течение как можно плотнее лежала на дне. Основное привлечение рыбы было аромой, которая есть в прикормке, и мелкими частичками, которые в этих прикормках присутствуют, которые в очень малом количестве, но всплывают. Вот вся прикормка комкуется. По идее, шоколад-маколад. Я надеюсь, он тоже не сильно пуляющий. Это надо проверять. В первый раз его использую. Но прикормка комкует чуть-чуть. -то, То есть э -э, клейковины есть, прикормка будет лежать на дне. Так, первый этап воды добавил. Теперь буду добавлять кашу. Каша у меня моя, шикарная. Здесь пшено и горох. Сечка. Этот состав я специально разрабатывал именно для ловли на течении. Я их варю так, что все зернышки идут отдельно. Они не слипшиеся. Внутри снаружи зерно вроде бы слегка разварилось набухло, но внутри ну, тверденькое. И горох, и пшено кажется. Как я это варю можно перейти посмотреть по ссылке. И также ссылку я варю оставлю в описании. Вот такие красавцы, вот каждое зернышко отдельно. И это сюда. О, красавица. Каждое зернышко нужно отдельно, чтобы не слепалось, для того что рыба крупная, если зайдет вдруг на точку, могла находить эти частички и выедать. Именно вот такую консистенцию удается удержать на сильном течении. Здесь нету в этом месте. Практически никаких бровок, перепадов, здесь идет плавное понижение до русла, потом короткий русловой свал там в районе метра и все, и до следующей стороны идет доска. И вот в районе русла нужно создать кормовую линию, и создать это можно только вот такими частичками, которые не сильно крупные, не сильно мелкие который есть шанс, что рыбу удержит, Потому что все, что более крупное, течение просто унесет. Все, что пылящее, течение унесет. Поэтому и нужен именно вот такой состав. Работать буду объемными прикормками. Буду немного темповать. А там все по тому, что захочет рыба. Если она вообще придет и что-либо захочет. Все, первый этап готов. Пока Пока прикорка будет насыщаться, буду искать точку ловли. видно, как всю пыль уносит, а каша остается в точке ловли. О чем я говорю? Моя каша отлично застревает в неровности дна и не сильно уносится течение Большое количество каши осталось сразу за кормушкой. Сама прикормка более легкая, постепенно размывается. Таким образом, если кидать четко в одно место, кладать максимально точно, то из каши будет отлично накрытый стол. Для начала мне нужно найти свал. Камуры летают. Давно тут не был. Пока ничего определиться не могу. Поэтому ищу именно свал, чтобы встать внизу и не попасть на мелкое плато. Несмотря на то, что при рыбалке на сильном течении положено, чем ищешь точку, на то и ловишь на ту же кормушку, все равно для начала я использую груз. Чтобы хотя бы определиться с акваторией, чтобы примерно начать понимать, что где находится, то есть маркером, грузом. Я пробиваю акваторию, проверяю, где глубины какие, нахожу примерное расстояние, где находится свал по счету, потом протаскиванием его цепляю и после этого переставлю кормушку и буду уже кормушкой выискивать именно место, чтобы она у меня в районе свала стояла. Буду менять углы заброса, чтобы кормушка хорошо стояла. Именно с дальностью заброса. Ставлю кормушку. И вот теперь э, груз тонет быстрее, парусность меньше. Кормушка тонет медленнее, парусность больше. Поэтому если я буду кидать кормушкой в ту же точку, куда кидал грузом, у меня кормушку снесет дальше. Чтобы кормушка сразу становилась Не люблю, когда она прыгает Потому что если она подпрыгивает Хоть два раза То есть шанс, что там какое-то неровное дно Подпрыгивать будет больше Поэтому сейчас углом заброса Я ищу место, чтобы она становилась четко. Друзья при забросе под углом по течению вниз груз кормушки можно уменьшить значительно. Там, где люди будут ловить кормушками в 100 грамм, и у них будет нести при забросе под углом, можно уменьшить и груз кормушки грамм до 60-50. До То же самое касается и мощности удилища. Если удилище ставим на по течению, получается острый угол и для тогда нужно удилище более мощное если я удилище Раз. разворачиваю вниз по течению чуть-чуть угол меньше и можно работать более меньшим удилищем кивертип не будет сильно изгибаться вот вроде бы последняя проверка и вроде бы все нормально то есть я кидаю под углом вниз по течению и также располагаю удилище. Под углом вниз по течению. В итоге удилищем более легким. На данный момент хай pro Feeder Medium 12 футов 80 грамм. Кормушка 60 грамм. Я умудряюсь здесь им работать. Хотя в основном все ловит 80-100 грамм кормушками и очень мощными удилищами. Проверяю последний раз. подпрыгивает несколько раз раз раз подпрыгивал что я делаю уменьшаю на один оборот чувствую бровку я за нее цепляюсь то есть нашел все отлично но мне нужно чтобы кормушка приземлилась чуть-чуть ближе выбраны угол заброса. Отлично, слегка подпрыгнула немножко и встала. Все. Точка найдена. Ну что, друзья, прикормка готовая. Начинаю кормить. Положу сейчас 5 кормушек и потом. Кормушечка, 5 штук запуливаю и на рыбалку первая пошла, четко. Теперь главное четко ложить в одну точку, чтобы там накрыть стол. Моя каша довольно тяжелая, будет забиваться во все неровности даже в ямках песка между камней она лежит великолепно тяжело, не сносится течением сильном течении очень главный очень важный процесс следить за подсыханием прикормки то есть если у меня задача ловить рыбу со дна не пылить не звать уклейку чехонь шамаю то мне нужно чтобы прикормка максимально вся оставалась на дне и расползалась полосой по течению в небольшом расстоянии для этого нужно следить за подсыханием прикормки как только чуть-чуть подсохло, обязательно сразу водички перемешивать. Ловить приходится прямо напротив солнца. Немного некомфортно. Ну а что делать? Ну что, друзья, точка закормлена. Сейчас поводочек и в бой. Начнем с 12 на 0,12. 30-сантиметровый поводок. Монтаж у меня с фидергамом. есть вот такой узелок петельку поводка накидываю и потаскиваю к узелку все никуда не денется друзья ну и по традиции с одного красного опарика сначала должна мелочевка подойти и для нее для разминки то что доктор прописал Ну что, друзья, на рыбалку, первый в бой. Четко в точку. Густера уже на точке. Первая поклевка сразу, буквально через 3-5 секунд. Ну и рыбчик маленький небольшой рыбец друзья Вот такой небольшой рыбчик поклевка на восьмой секунде поклевочка это второй заброс что будет дальше неизвестно лучше или хуже очень часто такое бывает что э, там первый час полчаса клев бешеный а потом стихает то в этот раз небольшая густера маленькая густерка прикольно 4 заброса 4 рыбы но мелкая пока не ждет что крупная подойдет сразу а вот когда мелкая затихнет вот тогда есть все шансы что это кто-то ее позор согнал или хищник или рыбка покрупнее Помощнее поклевочка на червячка. Но все равно. Червячка кто-то помощнее клюнул. Кто-то упирается, друзья, упирается. Кто тут? Ой, какой рыбчик, друзья! Это уже шикарный рыбец. Грамм на 300 Ребятки, вот он Красавец, он там Скушал червячка Вот это впорвало Червячка пока веселее, чем на опарыша, друзья Кто там? Кукуристый и опять отличный рыбчик, друзья. Смотрите, на червячка рыбчик хороший. Это мне нравится. Это мне нравится. В том году было очень много судака прям по берегом гонял периодически ловился на фидор я их несколько штук в этом году поймал сейчас вот сижу мелкий хищник гоняет по берегом. но это именно мелкий не видно серьезная рыба то есть гоняет видно окунек судачок биршут может мелкий жерешок но крупного судака нету Тут-то что-то есть у бегемота, эти уклейки вот под берегом просто тьма тьмущая стоит, а в том году в это время мелкий карасик пару сантиметров длиной стоял. Тут? Густерка неплохая скушала. Как маленькая, неплохая, но мелкая. Неплохая по той, которая сегодня ловилась. На кукурузку кто-то клюнул, друзья. Густера там, голодная. Дайте хорошая густерочка. Дайте мне пожрать, жрать хочу. Ни хрена себе посадила. Ого, вот это была поклевка. Так, сход что ли? Нет, что-то сидит вроде бы. Не пойму. Вот это всадила. Вот это мощнейшая поклевка была. И пока что-то сидит. Шукурузка. Ого! Ребята, это монстр. Это просто монстрячая шимая. Друзья, вот такая же смотрите, просто огромная, просто монстряк, вот красавица, и запах рыбы сразу идет, смотрите, спина, толщина. Пойди сюда, что-то есть на кукурузку. Карасик что ли? Карасик, друзья! Отличный карась. Сразу. Сразу поклевочка на червя. Кто там? Вот это бустера. Вот такая красавица. Толстенькая. Так, пока рыбалка шикарная. Все отлично клюет. Рыбы валом. Разнорыбится. Удовольствие. Полные штаны, друзья. Иди сюда. На кукурузку кто-то хорошо клюнул. Давай. Ой, погода замечательная, сегодня не жарко, пока еще утрянка, ветерок продувает, Ой, кайф, когда рыбка клюет, это вдвойне кайф. Опять шамая, шикарная шамая опять, друзья, просто огонь, Во! вот такая, смотрите, шамаищи. По рыбе пока все отлично рыбка есть она клюет клюет разнообразная можно немножко сортировать насадками на что-то лучше на что-то хуже на что-то одна рыба на что-то другая клюет и это кайф и это кайф Куруску кушает рыбка. Фу, солнышко поднимается и припекает конкретно. Сегодня обещали это 35-36 днем. Тепленько. Друзья, монтаж я использую инлайн с фидергамом, вижу сам, как я их вижу, можно перейти посмотреть по ссылке, также в описании оставлю ссылочку, чтобы легче было искать. кормка получилась один в один под цвет камушков, которые здесь возле берега до свала идут один в один цветом иди сюда, ох, ох, ох, сюда. хорошая ввалило Что? что-то неплохое да. ох, ох, ох. бьется Что рыбка есть какая-то на червячка кто там Сейчас узнаем, если не сойдет. Кто там, кто там, кто там, кто там? Кто тут? Ого, ого. Подлещик, походу, подошел. Опа. Да, подлещик неплохой. такой грамм 300 больше вот такой красавчик шикарный 300 400 наверно да, грамм 400 ребятки вот такой красавец подошел грамм 400 точно есть есть подошел опять отстрелил Вспомнил, что у меня есть с собой еще одна катушка, и на ней более толстый штур. Сделаю из нее сейчас шок-лидер. Тут рыбу надо ловить, а я фигней занимаюсь. Червячка один. Вот так, в принципе, клюет на все. Рыбы валом, просто валом. Два раза не отстреливал, точку не терял, было бы веселее. Это приходилось каждый раз искать и раскармливать заново. Кучу времени потратил, неимоверно. нравится какой объем то шикарно рыбчик хорош вот это рыбчина друзья вот это да вот <плевать> Савец, шикарный Иди сюда хорошая поклевочка что-то есть что-то есть какая-то рыбка или, пойму, или сошла есть есть есть есть есть есть есть есть есть какой-то бойчик рыбчик что ли опять да такой же офигеть Шикарный рыбчик ловится. Рыбец просто огонь. Ай, уходи, побудь со мной, друг. Я вот такой красавец. Пошел ловить дальше. Ого, только отвернулся. Только отвернулся. Такой загибище. Угу. Хотел время посмотреть. Перед этим была полная тишина. Карась. Карась. Карась вообще сейчас не сопротивляется почему-то. Волоком идет. Хороший карасик. Вот это он клюнул. По-взрослому, друзья. И почему-то на уважении вообще не сопротивляется. Сначала есть, а потом ложится на бок и выходит. Только отвернулся взять часы и время посмотреть. И карпова закипуточка поехала. Ну что, друзья, три часика половил рыбы валом. Если еще не потратил кучу времени на два отстрела, походу Галимы что вчера купил. Что отстрелы идут и все, мне не понравилось. Поставил новый шнур, отстреливается. Что-то мне. Надо его проверить. Хорошо, если что нафиг выкинуть. Рыбы валом клюет на все. С утра первый час неплохо ловилось. Все подряд. На все подряд. Потом был момент, включилась неплохо кукуруза, и довольно хорошо работала. Потом кукуруза стала похуже, включился опять череп. Рыбы валом, с прикормкой, все отлично. Вся моя прикормка отлично сработала. Рыбу позвала в огромном количестве. Три часа рыбалки плюс мучения. Килограмма четыре поймал, мне более чем достаточно. Все клюет, рыбы много. Ловить можно. До новых встреч, друзья!